Начали новый проект, и вот я хочу сказать об этом проекте, как о камне, вот смотря на этот камень, необычная такая расцветка, то есть я сам как бы удивлен, удивлен такой красотой, потому что я не говорю о кладке самой, я говорю о самом камне, я не знаю, отражает ли камера всю красоту, то, как смотришь на него и видишь, как-то необычно смотрится по отношению даже к другому. Другому заборчику, другой подпорной стене. Вот посмотрите как. Ну, я думаю, что здесь расцветка немножко красивее. Хотя на вкус и цвет товарища нет. Стройте из камня.